Так, ребят, всем привет. Очередная серия по тому, как меня насилуют. Не, ну я хз, это, наверное, будет самое... Ну, самое медленное прохождение игры во всем мире. Потому что так меня не избивали, еще, конечно, не в одной игре. Так насилуют, просто не щадят. Я вроде и делал это все правильно, но просто как-то я уклоняюсь как дебил. Мне это очень сильно мешает. Типа надо как-то аккуратненько перехватывать их, постоянно уворачиваться. Ну я хз, ну вот. Идея, если я сливаюсь на этих типах. Думаю, процентов надо идти и просто начинать заново. Короче, давай поменяем на огненный клапан. Сольем его, естественно, тут же. Сходу. Сделаем масло. И с маслом попробуем. Мне бы побольше хпшек там, тудым-сюдым, что-то такое. Так. так, пока что прям все супер четко. Блин, люди ну зря же мне столько масла дают, правильно? зря у меня из техники вон всякие. Ходу зря, потому что я вообще ни хера не могу с ними сделать. У меня хилки еще остались. А у меня даже дрожежки еще есть. Короче, я предлагаю вообще скипнуть всех этих типов, которые мне не нужны. А я не могу их скипать, правильно? Так, вот этого проще убить. Дальше убиваем его. Потом этого. Кайф. Исходу получаем да дефайся брат короче может это не для меня игра я хз мне так тяжело Ёб твою мать а так секундная пауза так я вернулся чтобы получать дальше а у мне сузанова я что-то нажал короче похер В принципе тут я уже научился драться Мне кажется, просто в них надо вылетать вот так вот, как я сейчас делаю. И просто убиваюсь. Походу. Потому что когда я добиваю, меня не могут тронуть. Так, короче, давайте я тебя маслом обольем. И сразу подожжем. Да, надо маслом, походу, пользоваться. Окей, будем маслом пользоваться. Что еще сделаешь? Тут надо как-то... Вот сразу того выцепить. Это 100% так надо сделать. И сразу сваливать. Как мне вот сейчас просто мне все лицо снесли. <earbuds> О, давай рисуемся. Так, так, давай, так это, Kel так, это <eth> супер. Супер херова, да хорош челы, да ёб твою мать, мне уже больно на это все смотреть. у меня есть что-нибудь? Порошок огнестойкости. По идее надо бафаться постоянно им. Давай масло. Этого я быстро убиваю, это радует. В принципе этих всех я быстро убиваю. Кто меня убило? Кто-нибудь объяснит? Короче, окей. Давай немножко по-другому попробуем. Давай сразу лучников. Добили этого? Хорошо. Да, ну как, ну как? я же с Так, Окей Как же они быстро стреляют, это просто какой-то трэш. Ну как, он мне просто душит идет и все. Ты же просто голый чел. Так, окей, фляга. Масло. Все, сразу валим валим валим валим, валим откинь этого перлака слишком много врагов да да вот так я подож поджег всех ёб твою мать, какой же глупый! Это просто... Unreal, Unreal. Питарда Синоби. Сколько же я денег уже просрал, это просто шел какой-то. Да б твою мать, а. Ой, короче, убивайте меня. Может, что-нибудь купить надо? Ну, это что-то ненормальное, реально. Давай, что-нибудь куплю. Давай, изучение навыков. Это что? Это херня какая-то. Опорный прыжок. Сколько у меня три штучки, да? Скрыть звуки. Дает пассивный навык. Это что, глаза Синоби? Предугадывает его движение. Давай скрыть звуки. Так, это уже хорошо Так, хилимся Делаем масло Кидаем масло в него Поджигаем Души. Так и не понял я как Уворачиваться Он просто у меня не хочет уворачиваться Почему-то Так, короче, окей, давай по-другому сделаем. Давай полностью попробуем скрытно убивать их. Хорошо. То бахнули. Там зона кто-то идет, Да. Так, аккуратненько, это было ни хера неаккуратненько. Почему? Килка есть у меня? Нету, да? У меня даже собаки душат. Это просто какая-то жесть. Не, я хз. Меня просто так избивают. Я вообще не понимаю, меня так душат. Это просто как что-то нереальное. Так у меня еще и никаких приколов нет. Я просто должен идти и бить их. Так, короче. Давай по старой схеме этих. Душим. Душим. Так, сюда. Пока все норм. Хорошо. По идее, ну да, он не успевает, он теряет концентрацию, я просто его убиваю. Как и надо делать, хорошо. Так, а этого я могу без последствий убить? Кстати, вроде могу. Я даже этого могу Так, надо, короче, по одному их вырезать Окей, это я понял Да добида собаку, дебил, конченый Добить что? Так, валим, валям, валю. Где? Добиться баку. А, эту вражину я уже убил. Хорошо. Так... Это что такое тут? Чем я помощник будет или что? Так, короче, надо как-то сюда. Пробраться. А как? Тут закрыто. Ну, походу, да. Окей. Так, давай. Помоги мне, плис. Пошел ты нахер Че такой злой, ты что, охерел что ли? Пошел ты нахер Конченый дурачок Блин, вы можете мне как-то помочь? Чего там закрыли в своих домиках и сидите? Ну, ты мне что скажешь? Короче, не хочу тебя слушать просто и все. Короче, не могу никуда пробраться, да? Ну, это херово. Ладно, пойдем туда. Ой, прошу прощения. Я промахнулся им так на нахер сюда бомжара так тут надо короче очень аккуратно что-то сделать да Так, этого мы душим. Кто на меня нагрелся? Так. А, он меня видит? Блять, он меня видит. А, это и есть охотник на Синоби, да? Понял, принял. Так, короче, ресаемся и валим. В ту же секунду. Твою мать, он бежит за мной. Как мне от него уворачиваться? What the Из this. Господи, как же мне плохо, а! Может, я тут могу что-то? Догоняю удар. Что это? Полная херня, ладно. Да. хорош, Да. Как против этого охотника на синобе драться? До него еще идти так долго? Короче, мне вообще похер, я просто иду к нему, и все. Пошел, блять, к нему. Лично. Так, короче, хилимся. Делаем топор. Идем. Блин, я до сих пор не понимаю, как. Shift во время... Q во время рывка. А, -а, а так этого мы должны забрать просто на изи. хорошо мы разбиваем щит трахаем его этому так же. Так, пока все отлично. Нет ли у меня дрожжей? Нету. Кайф. Так, надо аккуратненько выцепить этого типочка. Что-то он то разворачивается, то уходит. Еще Вась. Так, надо его быстренько пахнуть. пойдет ко мне что он идет ко мне чё за гений а все он не прохавал да меня <как> <как> <как> так делаем огненный клапан где этот браток ему похер да то что тут труп будет лежать Да, как же ему насрать. Так, а мы по-тихому сваливаем. Тихонечко. Как бы его обойти-то, лол? А меня же не будет тут видно в траве, да? Надо его чуть его так не взять абсолютный отврат у меня получился ⁇ пта, как же он меня насадил на свой крюк. Короче, он такой силач Это просто какая-то жесть Так, ладно, ребят На этой Вообще похер Так, ладно, ребят Всем спасибо за просмотр Очередное унижение меня Произошло Всем пока!